Альпийские истории. Клад дяди Шевро. Жителям Альп приходится все время преодолевать препятствия, чтобы сохранить тепло и уют для всех. Но ради мира и спокойствия можно постараться. Сегодня самым маленьким жителям долины тоже нужно будет испытать свои силы в борьбе с препятствиями. Я. Победителем! Я нет! Быстрее. я, это я нет, приду быстрее! Я, я найду клад быстрее видите. всех! Я буду победителем! Нет, я. я приду быстрее всех! Нет! Это буду я! Я первым найду клад! А вот и нет! Я найду! Ребята! А о чем это вы кричали? Как о чем? О ежегодном турнире дяди Шевра. Все, кому исполнился один год, могут участвовать в турнире! Дядя Шевр прячет клад, а мы должны найти его, и никто, кроме взрослых, не знает, что это. Даже Бобр, победитель прошлого года, не говорит о кладе. Интересно, всем вам уже исполнился год? Да! Мне еще нет, но дядя Шевр сказал, что я помогу ему следить за турниром. Дамы и господа, ежегодный турнир поиска клада объявляется открытым. Повинья, смотри, если пойдешь налево, будет легко. Но здесь написано, что направо тоже легко. Что же делать? Куда пойти? Я пойду налево, там будет легко. А ты пойдешь направо. Ну что, идем? Нет, я пойду налево. Написано, что а -а -а. там будет легко. Ну ладно, тогда ты налево, а я направо. Нет, наоборот. Я налево, а ты направо. Да нет же! Знаешь, Роги? Давай вместе пойдем прямо. И я так думаю. Хоть там и тяжелее, но мы справимся.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 О, а давай ты встанешь на меня и заберешься на стену А потом ты подашь мне руку Здорово придумал! Только у меня не рука, а крыло <пят marca> Ура! Мы прошли! Роги, давай скорее, а то овечки нас mm -hmm. перегонят. Сюда помогите! Кажется, это Кастер! Ему нужна помощь. Что случилось, Кастер? Да вот, ногу подвернул и не могу идти. Не беспокойтесь, у вас сегодня турнир. Бегите, я подожду. Нет, мы тебя не оставим! Видите, дуб, а в нем дупло. Там сова лекарь дерзает лекарства. Принесите мне баночку с мазью для ноги. Там нет баночек, только какая-то бумажка. А? Смотри. По дорожке не идите. Путь к ладу идет в сторону солнца, оказывается, бобер помогает дяде Шевру в турнире. Идем к солнцу скоро вечер. Нужно спешить. Альпы зовут. Поверить снова в чудеса Альпы зовут Смелым быть всегда Друзья навеки Мы все на пассе, победим И не отступим миг